Студентам пожелали хорошей учебы и успешной сдачи экзаменов. Встречу завершили памятным фото. И, конечно, мы очень соскучаем. Семья, родители, я уже долго здесь. Например, я уже больше, чем года в Россию никогда не уходила. Но все равно сейчас мы тоже все в порядке, все студенты очень рады, что получили подарок, и здесь хорошо учиться, и здесь жить тоже нормально, и наши университеты вообще очень суперские. Напомним, это уже не первый раз, когда китайским студентам проявляют подобное внимание. С начала пандемии им уже несколько раз передавали средства защиты. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюс.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 Обучающийся второго курса Института международных отношений Азат Якупов стал лучшим в номинации «Литературный перевод». Студентка второго курса Института филологии и межкультурной коммуникации Алина Хабибулина победила в номинации «Проза». Им вручили денежные призы в размере 50 тысяч рублей. 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете мат в социальных сетях, что вызвало бурное обсуждение у пользователей. Как будет проходить отслеживание, какие штрафы грозят. И какие еще ограничения могут ожидать нас в будущем, рассказывает эксперт Казанского университета. Согласно вступившим в силу поправкам к закону об информации, информационных технологиях и о защите информации, социальные сети обязаны в течение суток удалять сообщения с нацензурной лексикой. При этом соцсети, которые посещают за сутки более 500 тысяч пользователей, обязаны сами проводить мониторинг запрещенного контента. Ну, по сути дела, это есть задача контекстного поиска, когда э, определенный набор слов будет образовывать словарь, и по этому словарю просто будет обеспечиваться поиск э, совпадений. Будет введено некое пороговое значение, когда при одном, это наилучший такой случай, ну, либо при большем количестве попаданий, э, будут, по сути дела, выявлять владельца соответствующего аккаунта, ну, и с ним уже проводится работа. За нарушение новых правил администрация соцсети должна выплатить штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Для авторов постов с нецензурной лексикой штрафов пока что не предусмотрено. Однако это не значит, что нужно нарушать правила даже фейковым аккаунтом, ведь и они оставляют за собой личную информацию. Все Так или иначе, в социальных сетях существуют официальные способы регистрации. Российская Федерация – это с обязательной аутентификацией. и Вы прекрасно знаете, что при регистрации вы указываете либо номер телефона, либо номер или адрес электронной почты, который так или иначе тоже ассоциирован с номером телефона. По словам Сергея Мосина, из любых аккаунтов, даже фейковых нарушающих правила, может формироваться черный список пользователей, который в дальнейшем будет отправлен администрации социальной сети. До конца не определена глубина поиска, но, скорее всего, первый шаг будет относиться в первую очередь к открытым общественным каналам. Ну, не исключено, что в последующем это все-таки будет переведено и в целом на уровень контроля чистоты контента. В спорных ситуациях администрация соцсети должна обратиться к Роскобнадзору. В остальных же случаях решение необходимо принять в течение суток. Дело в том, что в России действует закон о ненормативной лексике. И в принципе в публичных местах использовать подобные слова нежелательно. Это законодательно наказуемо, как минимум административно. Но... Если мы говорим про ресурсы, ресурсы в социальных сетях, по сути, это тоже общественная такая среда. Ну и, скорее всего, здесь справедливо, что подобный контроль начинает действовать и в этом медиапространстве. Диана Шеленкова, Универньюз. О том, какая погода ожидает казанцев в ближайшие дни, узнаете в нашем следующем сюжете.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 Фон будет ниже температура Температура, по крайней мере, понизится до минус 20 градусов. Какой число с 5-6 числа? Это где-то суббота. Уже должна так сказать, температура понизиться. Арктический, арктический воздух будет у нас уже холодный. Елизавета Никитина, Ленардо Летьяров, Универньюз.